Кризис, да, это время возможности, да, Андрей? Всегда можно перепады поймать, да? Можно заработать. И действительно, вот сейчас, по-моему, такая же тема. Дело в том, что наш Центробанк, он и Газнар, они понимают, что платежеспособность пенсионеров катастрофически стратегически упала. Они не могут покупать, как раньше. Потому что им надо, жены, нужно, купить хлеб, булку и на 8 марта цветы. Надо что-то оставить, деньги. И поэтому, что сделал Центробанк? Он начал уменьшать тиражные монеты. И вот серия, допустим, Белуга, да, замечательная монета. Но то, что видите черным, это серебро, это белое, это зеркало, просто зеркало они сфотографируют. Это зеркальные поверхности. И поэтому смотрится немножко, немножко некрасиво, да? Но на самом деле они, они зеркальные, это зеркала серебря. Так вот, тиражи упали 5000 штук. А когда-то, когда в 93 году начиналась эта серия, тиражи были по 200 тысяч Потом 50 тысяч штук. А сейчас уже будет готов скоро новый слайд. выходит монеты тиражом. Три тысячи штук. Давайте задумаемся. Ваше микрорайоне, микрорайоне, в котором живете, сколько же жителей города? Это пару домов. О, это пару новых разуме... домов. <смех> а больше, а больше. это, между прочим, белуха, не для ваших пару домов. Она для всей России. И многие функционирует рыб. Это для всего мира. То есть эта биллога будет покупаться коллекционерами всей России. И что такое пять тысяч штук? Это ни о чем. Струы. Это человек, который основал в Кулковской асиматории. Тираж. Три тысячи. тысячи. Это вообще о чем? Вы можете представить себе, вот, тиражи на Страже Отечества. Три тысячи штук.